У каждого верующего есть голос. И это голос победы. Здравствуйте, мы, Джереми и Сара Пирсенс, приглашаем вас на передачу Победоносный голос верующего. Мы рады быть с вами снова на этой неделе. Я проведу сегодня больше времени, в слове Божьем и надеюсь, вы также. Я надеюсь, что сегодня ваше сердце открыто к тому, что Господь говорит вам. Мы хотим обращаться не просто к вам, а к вашей семье. Мы хотим поговорить с вами о том, что означает воспитывать семью в Слове Божьем и вокруг Слова Божьего. И говоря о семье, я хочу сразу же отметить, как я благодарен сегодня моим дедушке и бабушке. Кеннету и Глории Копланд. спасибо огромное за то, что вы дали нам, Сара, возможность послужить людям и вашим партнерам по всему миру. Мы так благодарны, так почтены тем, что можем открыть с вами Слово Божье и говорить в жизнь людей, которые смотрят нас по всему миру. Это удивительно, Сара, знать, что сейчас нас смотрят по всему миру люди, которые стали партнерской семьей с этим служением, а также те, кто еще не является партнером, но познает через это служение Слово Божье. Я знаю, что многие из вас, такие как я, вы выросли на этих передачах, вы слушали и смотрели их каждый день, как и я в детстве. Поэтому для нас такая честь и радость обращаться к вам сегодня. И я хочу сказать, что вы можете догнать нас, если вы пропустили предыдущие передачи, а также скачать тезисы к ним. Все тезисы к этим передачам доступны для вас на нашем сайте KSEA.MORG.UA, и вы можете брать их и следить за ними вместе с нами. Проводить собственное изучение Библии или что-то другое. Используйте эти тезисы, чтобы подкрепить то, что вы на передачах этой недели а также для того чтобы передать их в жизнь окружающих вас людей и те же хорошие вещи которые наш добрый бог сделал в вашей жизни он сделает и в жизни вашей семьи ваших друзей и во имя иисуса в жизни всех с кем вы сегодня встретитесь я называю вас служителями вы оснащены быть служителями евангелия сара давай помолимся и перейдем к слову божьему Отец, мы любим тебя, мы поклоняемся тебе и почитаем тебя сегодня. Большое спасибо за возможность служить твоим словом людям, с помощью Твоего Духа, по Твоим помазаниям, мы обращаемся к Тебе, мы слушаем Тебя, наши сердца открыты к Тебе, и мы провозглашаем, что то доброе дело, которое Ты начал в нас и зрителях по всему миру, Ты верен закончить его, потому что Ты, Господь, автор и завершитель нашей Спасибо веры. Мы Господь. воздаем Тебе всю славу и хвалу за все хорошее, что Ты делаешь в нашей жизни, за те хорошие, великие и еще большие вещи, которые придут во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя. Аминь. Аминь. Аминь. Если у вас есть Библия, откройте ее на шестой главе послания к Галатам. На протяжении всей прошлой недели мы говорили о жизни в наследии. Не просто оставить наследие, а жить в наследии, потому что жизнь, которой вы живете, это наследие, которое вы оставите. И мы говорили о нашей семье. Сара выросла в штате Арканзас, Яворос в штате Техас. Есть много общего в наших семьях и много разного, но главное, что у нас такая же любовь к Богу, к вещам Божьим и любовь к Его Церкви и Его людям. И мы действительно провели много времени на прошлой неделе, говоря о том, как мы начали думать об основании Церкви, как пришла благодать и помазание служить людям и призывать вас найти семью веры, которой вы принадлежите. И, как я сказал, хотя между нами есть некоторые отличия, это одно было общим. Мы выросли да. в семье веры. Аминь. Аминь. Аминь. И я хочу продолжить на этой неделе, говорить на эту тему. И давайте начнем с 6 главы послания Галатам, 6 стих. Мы часто читаем его на передаче, особенно в пятницу,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 если не ослабеем. Вот что здесь говорится. Не сдавайтесь. Не отступайте назад. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Не останавливайтесь. Да. Вы не сдаетесь. Да. У вас нет да раздаться. И вы не сдаетесь. И неважно, если вы сдавались раньше, каждый раз, когда что-то начинали. Говорю вам, сегодня вы не такой человек. И все, что вы будете делать в Боге, если вы будете доверять благодати Божьей на вас и вас, Будет успешным во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь. Если мы не сдадимся. Делай добро, да, не унываем. Господь сказал тебе кое-что, какое-то время назад, по-моему, пару лет назад. Не унывай. Я думаю, что это было в то время, когда мы верили Богу о чем-то большом и не должны были сдаваться. Не сдавайтесь. Да. Сколько раз он говорил, да. не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Должайте идти. Это означает, что есть возможность сдаться, верно? Возникают возможности раз в день, иногда несколько раз в день сдаться. Но да. лучше всего об этом говорится в псалмах. Там сказано, «Мое сердце да. было бы в унынии, если бы я не верил, что да. увижу благость Господню в земле да. живых». Большинство людей ожидает увидеть что-то, и они говорят, «Я сдамся, если не увижу изменений». Сколько людей прямо сейчас, Сара, находится на грани развода, и говорят, да. «Пока я не увижу изменений в тебе, или пока я не увижу изменений в этом браке, пока я не увижу изменений в супруге». Я сдаюсь, я останавливаюсь, я опускаю да. руки. Но мы с вами должны жить по-другому. Нам да. не обязательно видеть изменения, чтобы решить, будем мы оставаться в чем-то или нет. Псалмопевец говорит, что его поддержало то, что он верит, что увидит благость Божью. Да. Поэтому я ободряю вас прямо сейчас. Если есть что-то, возможно в вашем браке, возможно на работе или в вашей семье, и вы чувствуете, что готовы сдаться. Прекратите говорить: пока я не увижу изменений, я ничего не сделаю. Скажите другое: Я верю, что увижу благость Господню. Я верю, что увижу благость Господню в нашем браке. Я верю, что увижу благость Господню в моей семье и в моих взаимоотношениях, и в моей работе, и служении. Я верю, что увижу благость Господню. Вот что я записал пару лет назад, и я выработал привычку провозглашать это над нашим браком каждый день. Просто провозглашать, что мы с ней любим Бога, мы любим друг друга, мы любим наших детей, да. наш брак процветает, он цветет. Необходимо вкладывать эти слова в нашу уста, да. верно? Да, сейчас все да, время, да, говори нет, я. Это слово, которое ты прочитал, да не унываем, для меня оно несет тот же смысл, что и Писание из псалмов, которое ты процитировал. Это усталость. И он говорит, «Я бы сдался». Да. Это такое чувство, когда вы почти сдались. Вы подошли к концу. И некоторые из вас чувствуют это в отношении вашего брака. Возможно, вы чувствуете, что подошли к краю, но это не значит, что Верно. все закончено. И если вы просто не сдадитесь и продолжите идти дальше, продолжите верить, продолжите стоять и молиться за своего супруга Верно. или супругу, это не должно стать концом. Я видела это много раз в жизни разных служителей, людей, призванных Богом. Я думаю сейчас об одной паре, которая буквально в прошлом году прошла большие трудности. Я сказала той женщине, «Не сдавайся, не опускай руки». У Бога есть план для твоего брака. Он призвал вас, я вижу, как вы помазаны. Вы призваны быть вместе, не сдавайтесь. А ведь многие христиане советовали им все бросить, поскольку считали, что в той ситуации невозможно примириться. Это не является невозможным. И ситуация, которую проходите сегодня вы, возможно, трудная, но продолжайте устроять людей, пока они не пройдут ее. И говорю вам, они ухватились за это. Она продолжала молиться за своего мужа, и все решилось. И вот однажды, примерно год назад, она позвонила мне и прислала сообщение. Она сказала, наш брак в наилучшем состоянии за всю нашу жизнь. Вот это да, спасибо тебе, Господь. И знаете, что произошло? Она просто не сдалась. Она продолжала идти, она продолжала молиться, верить, стоять, и Бог явил свою верность в их браке. Не часто люди просто сдаются, так и не увидев исполнения Божьего обетования, прямо перед тем, как должно произойти чудо. Поэтому я призываю вас сегодня, Верно. не сдавайтесь. И даже если вы чувствуете усталость, даже если вы унываете, это не должно быть концом. Вы можете продолжать работать с Богом. Вам даже не нужно оказывать давление. Я верю этому. Вам не нужно оказывать давление на вашего супруга или супругу. Вам не нужно проповедовать им. Вам не нужно говорить им, что делать. Вам даже не нужно пытаться изменить их, быть такими, какими вы хотите их видеть. Вы можете прийти к Богу и сказать, «Бог, я доверяю, что ты сделаешь работу в их жизни. Я прошу тебя, говори к ним так, чтобы они понимали». Я знаю, что у нас в Джерми были свои трудности. Я помню, как однажды мы спорили о чем-то. Мы спорили, и время от времени такое происходит. Я помню, как я просто хотела сказать ему, что делать. «Почему бы тебе не сделать это?» И Господь просто остановил меня. Дух Святой сказал, «Нет, остановись, помолись об этом». И я остановилась и сказала, «Господь, я прошу тебя а поработать с Джереми, рядом. я прошу тебя проговорить к нему и показать ему». Я знаю. Я просто рассказываю людям. Я сказала, «Я прошу тебя просто поговорить с ним и показать ему, как это беспокоит меня. Покажи ему это в своем слове». И, конечно, с другой стороны, я также должна была прийти к Господу и сказать, «Господь, я каюсь, я была не неправа. Я принимаю на себя за это ответственность». Но я молилась за Него, и без преувеличения через 30 секунд он зашел и сказал, «Сара, я извиняюсь, я был неправ. Я сделал это неправильно. И я не должен был обращаться так с тобой, так поступать». И он вышел. Я посмотрела и подумала, молитва работает, она работает. Действительно. Но вместо того, чтобы проповедовать своему супругу, вы можете просто прийти к Господу, закрыться в молитвенной комнате или где вы молитесь, и цитировать места Писания. Возьмите места Писания верьте Богу, что они означают действовать именно так, как вы хотите, чтобы они работали. Верьте, Верно. что они начнут изменять человека. И делать его таким, каким он должен быть в Слове Божьем, или каким Бог призвал его быть. Это не всегда должно быть между вами и вашим супругом. Это может быть между вами и Богом. Верно. И Бог я хотел бы сказать следующее, здесь он говорит, пожнем, если не ослабеем, и именно об этом говорил псалмопевец, в одном переводе написано, я бы упал сердцем, в другом говорится, я бы потерял сердце. Истина в том, что вы можете потерять многое в этой жизни, вы можете потерять много естественных вещей, вы можете потерять разные вещи, но все равно продолжать бороться. Вы можете потерять какие-то материальные вещи, но продолжать борьбу веры и не сдаваться. Единственное, что вам не нужно терять, это сердце, потому что если вы потеряете сердце, вам конец. Если вы не будете унывать, и об этом просит любой хороший тренер в любом виде спорта, любую команду, одного тренера спросили, кого вы хотите тренировать, талантливых или стойких? Он ответил, дайте мне стойких. Каждый раз, когда кто-то не сдается, когда становится трудно, или когда вы падаете, кто-то поднимается на ноги, и когда вы молитесь, я не знаю, как у нас сегодня зашел разговор о браке, но когда вы молитесь за свою супругу или супруга, происходит соединение на уровне сердца, вы выходите за пределы того, что кажется естественным между вами, и вы соединяетесь на уровне сердца вы вкладываете в это свое да. сердце. Это не все, о чем я думал поговорить, но это важно, потому что я хочу, чтобы мы поняли написанное в десятом стихе. Здесь говорится и так. «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Будем делать добро всем. Поскольку мы верующие, христиане, то большая часть нашего поручения состоит в том, что пока мы находимся на земле, мы должны творить добро людям, творить добро в мире, вокруг нас, быть светом, быть быстрыми на то, чтобы прощать, и быть благословением для других людей. Вы должны быть людьми, на которых могут полагаться другие, быть стабильными, быть постоянными, способными помогать людям, когда они нуждаются в помощи. Да. Я думаю о людях в церкви, которые должны быть такими. Даже люди мирские знают, что церковь должна быть такой. Но Писание не просто говорит о том, чтобы мы делали добро всем. Он так говорит, будем делать добро всем, но я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующее выражение, а наипаче, или вот что самое важное, или вы можете оставить это в качестве приоритета, а наипаче своим по вере. Итак, наше поручение состоит в том, чтобы не просто быть добрыми ко всем людям, но особенно к тем, которые являются своими по вере. Я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что есть два разных дома. Есть две да. разные семьи в этом мире. И в последнее время это беспокоит меня больше, чем что-либо другое. Когда я слышу, что люди используют такое выражение «Мы все дети Божьи, мы все дети Божьи, одного Творца», иногда это беспокоит меня. В определенном смысле это звучит хорошо, говорить, что «все мы дети Божьи», но истина в том, что вы становитесь Божьим ребенком только тогда, когда Бог становится вашим отцом. Вот что делает вас Его ребенком, это когда Он ваш отец, и для того, чтобы Он стал вашим отцом, Иисус должен стать вашим спасителем, вашим Господом и вашим братом. Есть две разные семьи на этой земле, и Бог не является отцом для всех, Он отец для тех, кто назвал Его отцом, для тех, кто возвал к Нему с верой. Мы принадлежим к семье веры. Прочитай эту цитату, если она у тебя да. рядом, из книги Кенина, и что он сказал о христианстве. Христианство — это не религия, это семья, отец и его дети. Да. Вот кто мы. Мы не религия. Я слышал, как мой дедушка говорил это много лет. Он говорил, христианство — это не религия. Из него сделали религию, но это да. не религия, это отец да. и его семья. И вот что означает слово «семья». Когда вы посмотрите, это слово на греческом, оно буквально переводится как «семья». Мы семья веры. Многие люди читают этот стих и применяют его одним из двух способов. Вы можете говорить о семье веры, как о всемирном теле Христа, о тех людях, которые признают, что есть один истинный Бог, а Иисус, Его Сын, Он жил, умер и воскрес, и я верю в это. И я часть Божьей семьи, и я уверен, что это абсолютная истина. Но я слышу это сегодня немного по-другому. Люди, которые не просто рождены свыше по вере, но которые избрали жить той же верой, с помощью которой они родились свыше. Для меня есть разница. Это разные вещи, потому что есть много людей, которые родились свыше свыше. И благодарение Богу они пережили реальное спасение. Но совсем другое, взять те же принципы веры и ту же чудотворную силу, посредством которой вы родились выше, и применять ее в своей жизни каждый день. Это другое. Да. Верно? Я прав? Да. Это другой образ жизни. И вот о чем я хочу поговорить на передачах этой недели. Поговорить о том, что означает быть в семье веры. В семье веры, потому что есть разница. И я иногда да. думаю, что люди не чувствуют разницу. Они не чувствуют разницу. И это возвращает нас в детство, когда люди переживают то, что называется давлением сверстников. Это давление стать такими, как все. Это давление выглядеть, как все, говорить, как все, звучать, как все, жить, как все, и делать все, что делает толпа. Но вам нужно понимать и вам нужно помнить об этом факте, что мы должны отличаться от других. Должна быть разница между вами и другими людьми на этой земле. Должна быть разница в том, как вы живете, как вы говорите, как вы ходите. И Павел написал об этом. И, по-моему, это в первом послании к фессалоникийцам. Это глава... Да, первая фессалоникийцам, пятая глава. Он сказал в пятом или четвертом стихе, «Но вы, братья...» Хорошо, опять тема семьи, верно? Братья, не во тьме чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Он говорит о том, что разница между нами должна быть как разница между ночью да. и днем, тьмой и светом. Да. Люди используют эти слова, чтобы описать разницу. То есть это разница между днем и ночью. Это разница, которая должна быть между этой семьей и другой семьей, которая находится в мире. Да. Разница между домом веры и домом построенном на страхе. Это должно быть разницей, как между днем и ночью. Никто не выйдет на улицу в 12 часов дня, посмотрит на большой огненный шар, висящий в небе, и скажет, «Интересно, сейчас день или ночь на дворе?» И так все понятно. Посмотрите, вот доказательство: Свет. Это да. доказательство. И это то, что должно происходить в нас. Вот о чем мы с Сарой хотим поговорить на передачах этой недели. О разнице между ночью и днем. Что отличает нас в Доме Веры от людей, которые живут за его пределами. Я знаю, что тебе есть что сказать об этом. Я чувствую, что пока что проповедую только мне я. Мне это нравится. Серьезно? Ты дашь мне пожертвование в конце? Я не дам тебе все мои Хорошо, деньги. Хорошо, спасибо. У меня здесь ничего нет. Может быть, позже. Я хочу вам сказать, что Господь провел черту в наших сердцах и помог нам больше, особенно в последние несколько недель и месяцев, определить, что означает не просто быть в этом доме, доме веры, а как воспитать семью в этом доме. И к нам пришло одно выражение, это было в прошлом году. Мы записывали передачи для нашего служения, взращивали семью в доме веры, и когда мы приехали назад в Колорадо, в горы, на несколько дней, чтобы помолиться, это было в ноябре 2018 года, одно выражение постоянно продолжало приходить к нам. И пока мы молились о следующем шаге в нашем служении, мы говорили, что скоро начнем свою церковь. Церковь Наследие была основана не так давно. Она находится в горах Колорадо, недалеко от Колорадо Спрингс. И сущность этой церкви, это понятие наследия. Что вы получили от поколения, которое было перед вами, и что вы передадите следующему поколению? И для нас мы получили дух веры. Дух да. И мы решили передать это следующему поколению после нас и помочь другим семьям, которые да. станут частью этой поместной церкви, которая имеет глобальное призвание помогать людям узнавать, что означает воспитывать свою семью в таком окружении, когда Слово Божье на первом да. месте. Мы поговорим об этом больше на этой неделе. И я хочу, чтобы вы были готовы к этому, потому что об этом мы будем говорить, и это окажет огромное влияние на вас. Вашу семью, на это поколение и на следующее поколение. Мы семья веры. Это делает нас другими, и мы должны быть другими. Наше время подошло к концу, но не уходите. Мы вернемся через минуту. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы Джереми и Сара Пирсонс, и мы очень рады быть с вами сегодня. Сегодня мы проведем время в Слове Божьем. На вчерашней передаче мы начали говорить о том, что означает быть и жить в Доме Веры. И мы вернемся к этому сегодня. Если вы пропустили предыдущие передачи, зайдите на KCMRQA и посмотрите их. Вы можете скачать их, посмотреть их бесплатно и также скачать тезисы этих передач. Все тезисы, которые идут вместе с передачами. Зайдите на наш сайт, и вы можете использовать их для того, чтобы вместе с нами проводить это изучение. Вы можете использовать их для того, чтобы проводить свое личное изучение Библии или проповедовать их в церкви. Вы можете делать с ними что угодно. Они ваши, и они бесплатные. Итак, сегодня мы вернемся к Слову Божьему. Давайте помолимся вместе и будем рассматривать места Писания, которые Господь показывает нам. Господь, мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, и мы прославляем Тебя сегодня. Большое спасибо за возможность служить Твоим Словом, Твоим людям по всему миру. Господь, я благодарен за служение миссии. Каната Копланда. Спасибо тебе за то, что ты позволил нам быть частью хороших вещей, спасибо, великих Господь. вещей и еще больших вещей, которые ты делаешь и совершаешь через это служение по всему миру. Мы провозглашаем твое благословение над Канатом и Глорией Копланд, Мы спасибо. называем их благословенными, умноженными, возрастающими во имя Господа Иисуса. Мы благодарим спасибо. тебя за ту добрую работу, которую ты начал в них, и мы называем тебя верным, чтобы закончить ее. Открой сегодня глаза нашего понимания, чтобы видеть добрые вещи из твоего слова. Открой наши уши, чтобы слышать голос наш доброго пастыря, открой наши сердца, чтобы мы получали понимание того, кто мы в Иисусе и кто Он в нас. Мы благодарим Тебя за все это во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь. Вчера на передаче мы начали рассматривать записанное в послании Галатам 6 главе. Если у вас есть Библия, я хочу, чтобы вы снова открыли ее с нами. Галатам 6 глава, 10 стих. Здесь говорится и так, «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Вот кто мы. Это дом веры, в котором я вырос. Это дом веры, в котором ты выросла. И мы говорили на протяжении всей прошлой недели и вчера о том, что значит быть домом веры и как воспитывать семью в доме веры. И это что-то очень важное для нас Сарой. У нас есть Джастусы, Джесси, наши дети, Джастусу 12 лет, вы можете в это поверить, а Джесси Грей 9 лет, и мы... Очень хорошо помним о том, что нужно воспитывать наших детей в таком же окружении, в котором выросли мы с Сарой. Это окружение веры. Это окружение, которое не просто верит, что есть Бог, но верит, что Он благой, верит, что Он правильный, что Его Слово истина и живо, и что вы можете строить на нем свою жизнь. И, наверное, самый лучший способ выразить это следующий. Быть в доме веры означает быть семьей, которая строит свою жизнь вокруг Слова Божьего. И вот о чем я хочу поговорить с вами сегодня побольше. Я кое-что добавлю, потому что хочу прочитать это вам. 2 Коринфянам 4 глава, и я хочу прочитать несколько стихов, которые мы просмотрим, и я хочу, чтобы вы Обратили внимание на слово, которое появляется в каждом из этих стихов снова и снова. И затем мы поговорим об этом. Посмотрите, сможете ли вы найти его. Начнем со 2 Коринфянам 4 главы 1 стиха. Здесь говорится, посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Мы говорили об этом вчера, верно? Не унывать сердцем, не сдаваться, не останавливаться, мы не унываем. Кто это мы? Дом веры. Второй стих. «Но отвергнувши скрытые постыдные дела». Давайте перейдем к пятому стиху. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Седьмой стих. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». 8 стих «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены, незлагаемы, но не погибаем». Посмотрите на 11 стих «Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». 13 стих «Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил». Скажите со мной. «И мы, и мы веруем, потому, и, потому и, говорим. и говорим». Посмотрите 16 стих. «Посему мы не унываем». Это продолжает появляться снова и снова, потому что это должно быть одной из определяющих характеристик нас, верующих, членов Дома Веры. Мы не унываем, мы не сдаемся. Почему да. мы не унываем». Но если внешний наш человек и клеит, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Галатам 5.7, прочитайте вслух вместе со мной. Ибо мы ходим верою, а невидением. не видением. Вы слышите, как это слово появляется снова и снова? Мы. Это слово «мы». Вместе. Вместе. Я очень рад, что апостол Павел не написал «я хожу верой, а не видением». Гарантирую вам, если бы он сказал, что «я хожу верой, а не видением», то каждый из нас мог бы сказать, что это касается да. только Павла. Он может это делать, но он так не сказал. Да. Он сказал «мы». «Мы». Ходим верой. Причина, по которой я говорю об этом, в том, что каждый ребенок, который вырос в любой семье, переживал понимание того, кто он и частью какой семьи он является. Причина, по которой я говорю об этом, в том, что все дети, выросшие в разных семьях, осмели а сказать, что у них было понимание того, кто они и в какой семье они выросли. И часто это строится вокруг слова «мы». Особенно, когда ребенок приходит к маме и папе и говорит, «А можно я пойду сюда? Могу ли я сделать это? Могу ли я быть частью вот этого?» И мама с папой смотрят и говорят, «Нет, нет». У каждого ребенка было такое переживание. Они слушают и говорят, «Это нечестно, все ходят туда, все остальные делают это и поступают так. У меня был такой же опыт. Я уверен, что твои мама и папа тоже говорили тебе, неважно, что все так поступают, мы так не делаем, мы не ходим туда». Мне все равно, что говорят остальные. Мы так не говорим. И вы, еще будучи ребенком, получаете понимание того, кто вы и частью какой семьи являетесь. В такие минуты вы узнаете, что отличает вас от другого дома. Да. У тебя были такие переживания в детстве? Да, но я думаю даже о том, что происходило в нашей семье недавно, когда дети пошли в школу. Они приходят домой из школы, они хотят Верно. помолиться о чем-то. Или мы молимся за еду, или мы молимся перед сном, и они начинают молиться. И в конце молитвы очень часто вера не высвобождается. Не говорятся места Писания. Это звучало достаточно сухо. И мы с Джереми напоминаем им о том, чему мы их научили, и как мы их воспитали в нашей семье. Мы молимся молитвой веры, и они молятся согласно Слову Верно. Божьему мы начинаем учить их тому, как молиться в нашей семье. И, конечно, вы подумаете, но они же ходят в христианскую школу, да. они должны молиться так же, как молятся другие дети в соответствии со Словом Божьим. Но на самом деле удивительно, если вы послушаете, как часто во многих молитвах отсутствует вера. Во многих молитвах отсутствует Слово Божье. Но мы учили их молиться местами Писания. Находить места Писания, в которые вы верите, стоять на них и говорить эти места Писания в молитве. Узнайте, что говорит Господь. Послушайте, что говорит Верно. Дух Святой, когда вы молитесь. Молитесь тем, что Верно. Он показывает вам. И вы можете сказать, что когда дети пообщаются с другими детьми и, как ты сказала, они ходят в христианскую школу, хорошую христианскую школу, но они переживают то же самое, что и я в детстве. Я дружил с детьми из христианских семей. Я ходил в ту же христианскую школу, в тот же детский сад, и я знал многих из этих детей на протяжении многих лет. Хорошие семьи, христианские семьи. Но когда я стал подростком, я понял, так, мы немного отличаемся от остальных. Мы говорим немного иначе. И, конечно же, мы молимся иначе. я не буду рассказывать подробно, как я все это понял, но я увидел, что есть разница в том, как кто-то вырастает в семье, где живут и говорят верой, и в семье, где этого не делают. И мы переживаем некоторые из этих вещей с нашими детьми. Помнишь, когда Джастус однажды в машине сказал, «Хорошо, дружище, давай молиться, пока мы едем в школу. Давай молиться за этот день. Давай помолимся за наш школьный день». И, по-моему, он сказал следующее, «Отец, ты на небесах, ты создал мужчину и женщину». И я сразу же остановил это. Я могу сказать. Я сказал, «Дружище, ты когда-нибудь слышал, чтобы папа так говорил?» И не было ничего неправильного в том, что он говорил. Я сказал, послушай, я помолюсь за этот день, и я хочу, чтобы ты послушал это. И я начал провозглашать Слово Божье да. относительно этого дня с властью. Это день, который сотворил Господь. Мы будем радоваться и веселиться в нем. Отец, мы благодарим Тебя за Твой драгоценный дар защиты сегодня. Ты наблюдаешь за Джастусом и Джесси целый день в школе. Я провозглашаю на них защиту крови Иисуса. Никакое зло или бедствие не приблизится к ним. Гарантирую вам, что так не молятся в их классе и так не молятся другие дети. Но неважно, молится кто-то так или нет, говорит и живет или нет, или вообще не молится в нашей семье, мы это делаем так. Да, я помню, как однажды тоже сказала ему, мы говорим с Богом, учитывая, что Он реален учитывая, да. что он настоящий реальный друг. Говори с ним, учитывая да. то, что он сидит рядом с тобой, разговаривая с ним от всего сердца. Скажи ему, «Отец, я люблю тебя сегодня. Да, я прошу тебя да. помочь мне. Я верю о твоих ангелах. Ты послал их охранять меня. Позаботься обо мне сегодня, я принимаю твою совершенную защиту». Не говорите с ним так, будто он какой-то да. странный иностранец, потому что он не такой, он реальный, он реален Верно. для нас. Разговаривайте с ним как с реальной личностью. Это одна из тех вещей, о которых мы поговорим сегодня. И мы будем говорить до конца недели о том, что определяет нас, что отличает этот дом от других домов. Я помню, как однажды я был в то время подростком, я много узнал о том, кем мы были и кем мы не были. Рано утром мы сидели на диване и вместе читали Библию. По-моему, мы только закончили просмотр передачи «Победоносный голос верующего». И мы делали это рано утром, каждое утро. Затем мы читали местописание и молились за этот день. И я помню, что у меня был один близкий друг в школе, чьей матери поставили очень серьезный диагноз. И другие ребята в школе говорили об этом. И, наверное, об этом сказал кто-то из учителей. опять-таки, это христианская школа, что во многих отношениях замечательно. Но... Также важно бодрствовать, потому что есть много разных доктрин и верований, которые приходят к вашим детям. И это то, что я переживал тогда. Некоторые люди в школе говорили о ней, о маме моего друга, об этой болезни, откуда она пришла и почему она заболела. И я что-то сказал в то утро, сидя на диване, когда задал маме и папе простой вопрос. «Почему Бог делает это? Или почему Бог позволяет этому произойти?» Было очевидно, что я находился в замешательстве, потому что я дома слышал одно, а в школе другое, что не соответствовало этому. И в тот день я узнал, кто мы, во что мы верим, и неважно, если все в школе будут говорить, что Бог сделал это. Он этого не делал. И говорю вам, что в то утро, наверное, я опоздал в школу в тот день, потому что мама... Пастор Терри проповедовала мне на диване и говорю вам, я так благодарен, что это произошло, потому что я узнал в тот день, что означает быть в семье Веры. Я не помню, в каком классе я тогда был, возможно, в шестом или в седьмом, наверное. Нет, но оглядываясь назад, я понимаю, что это было определяющим моментом для меня в том, что означает вырасти в доме веры. И теперь мы видим, как то же самое происходит с нашими детьми. И я уже говорил это раньше, но я ни за что не променял бы это. Да. Есть вещи, которые отличают наш дом от других домов. И некоторые вещи, о которых мы сейчас да. говорим, могут звучать по-разному в каждой семье. Люди могут говорить о них определенным образом, но в семье веры мы наблюдаем за нашими словами. Мы наблюдаем за нашими устами. Сколько родителей да. говорят это своим детям? Наблюдай за своими устами. У нас есть папа. Да. И в этой семье, когда начинают приходить сомнения, неверие, жалобы, ропот и нытье, у нас есть Отец, который говорит своим детям, наблюдайте за своими устами, наблюдай за своими устами. Что должно выходить из наших уст? Слово вера. Мы только что прочитали во 2 Коринфянам 4 главе 13 стихе. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Другими словами, то, что выходит из наших уст уже должно находиться в нашем сердце, и это касается каждого дома, но вот что отличает нас, мы должны вкладывать это слово в свое сердце, чтобы это слово выходило из наших уст. Аминь. Аминь. Я бы сказал, что это номер один из всего, что делает нашу семью отличающейся от других семей. И это должно отличать вашу семью, как дом веры, по сравнению с любым другим домом и семьей по соседству, любой другой семьей в мире. Мы ставим на первое место Слово Божье. Слово Божье приходит первым. Я хочу показать вам, что Иисус сказал об этом в четвертой главе Евангелия от Луки. Когда Иисус был в пустыне, искушаем сатаной дьявол сказал ему в третьем стихе если ты сын божий то вели этому камню сделаться хлебом если ты действительно принадлежишь этому дому который ты называешь своим то он сказал если ты сын если ты действительно часть этой семьи то что сатана пытался сделать с иисусом это усомниться в своем отождествлении, поставить под вопрос отождествление. И он сказал, «Если ты действительно Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Но Иисус ответил ему в четвертом стихе. Написано, что «не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». И я думаю... Сара, что именно это делает семью, в которой я вырос, другой, семью, в которой ты выросла, другой, и дом, в котором мы воспитываем наших детей другим. Мы относимся к Слову Божьему с таким же вниманием, как к физической пище. И люди согласны в том, что невозможно жить, не принимая физическую пищу. А мы говорим, что мы не можем жить без постоянного приема Слова, слова. Божьего. В какой форме ты, как мама, практикуешь это с нашими детьми? Мы начинаем со своей жизни. Я имею в виду, как ты добиваешься того, что получаешь то, что тебе нужно, из Слова Божьего. И это касается не только нас, но как нам жить, и как нам продемонстрировать это для своих детей. Я думаю, что одна из главных вещей, которым я научилась за эти годы, это как важно то, на что вы первым смотрите утром. На что вы смотрите Верно. перед тем, как ложитесь спать. Да. Как важно провести утро с Богом в Его Слове, и как важно это делать перед тем, как вы ложитесь да. спать. Я помню, как, по-моему, брата Хейгена однажды спросили, чему он приписывает свое исцеление, то, что он здоров и силен. И он сказал о том, что размышляет о местах Писания об исцелении или читает книги на эту тему перед тем, как лечь спать. Возможно, я не совсем правильно это выражаю, но примерно так. Это то, что да. попадает в мое сердце. Поэтому прежде, чем мы ложимся спать, мы слушаем музыку поклонения или Джастас каждый вечер слушает все служения с конференцией для служителей снова да. и снова. Да. Сегодня он цитировал это мне. Он цитировал Рика Реннера, дедушку Коупленда, Джереми. Меня. Он слушал, что проповедовал дедушка. Когда он вызывал тебя на сцену. Да. Эй, сынок, да. поднимайся сюда. Он запомнил он это все. это запомнил. Это очень сильно. Но вчера вечером он спустился по ступенькам и сказал, «Мама, я хочу взять свою Библию». Верно. Это уже было после того, как он должен был лечь спать. «Я хочу взять свою Библию». Ему пришлось вернуться в кровать и спросить, «Что ты делаешь? Уже пора спать». И он сказал, «Я хочу послушать Рика Реннера и параллельно смотреть в моей Библии то, о чем ты он говорит». Ты не можешь сказать «нет». Я подумала, «Хорошо, вот твоя Библия». Что вы скажете, нет? И мы хотим поговорить о Слове Божьем утром. Перед тем, как мы едем в школу, мы читаем вместе 90-й псалом в машине практически каждый день, когда не я за рулем, когда их отвозит Джереми. Мы читаем его каждый день, и мы молимся и высвобождаем свою веру об их защите по пути в школу. Да. Расскажи о том, что он сказал учителю музыки. Потому что да. мы говорили о том, как люди заболевают. Каждое утро, когда мы читаем 90-й псалом, мы говорим, под подле тебя тысяча, и десять тысяч одеснует тебя, но к тебе не приблизится». Мы говорим, «Отец, ты дал нашим ангелам приказ охранять нас и хранить в безопасности от всего зла». И вот Джастис однажды в школе репетировал вместе с хором, и все говорят о том, что все заболевают гриппом. По-моему, говорили о гриппе, верно? Да, люди болели как мухи. По-моему, да. в их классе на занятия ходило всего шестеро да. детей, остальные были больны. Итак, все об этом только и говорят. Джастис во время урока молчал, а потом подошел к своей учительнице и сказал, «Миссис такая-то, я в этом году не заболею гриппом». И она ответила, «Серьезно? Это почему?» И он сказал, «Потому что каждое утро по пути в школу мы исповедуем и говорим, что пойдет под с тысячей и десять тысяч одесной нас, но к нам не приблизится. Этот грипп не приблизится ко мне». И она написала мне имейл и сказала, что это так послужило ей. Она да. взяла это местописание, да. 90-й Псалом, и посмотрела его, распечатала его и повесила его на доске в своем классе. По-моему, она сказала, что прицепила да. к зеркалу, чтобы да. видеть его каждый день. она начала смотреть на него каждый день, и это послужило да. ей. Как это здорово! Это постоянное повторение чего-то каждый день. Мы вкладываем Слово Божие в их сердца, независимо от происходящего или с чем они имеют дело. Да. И очень скоро их маленький свет начинает светить и служить другим людям. Я думаю о том, как это отличалось от других в тот день. Об этом мы и говорим, верно? О разнице между семьей веры да. и другими семьями. Как это выделялось в классе, наполненном учителями и детьми, да. которые только и говорили о болезни, болезни, болезни, болезни, болезни, и что все заболевают. Если вы еще не заболели, то вы обязательно заболеете. И внезапно девятилетний или восьмилетний в то время мальчик поднимается и говорит, «Я не буду да. болеть!» Секундочку, это выделяется. Почему? Почему? Почему да. это выделяется? В чем разница между ночью и днем? В семье веры мы говорим по-другому. Да. Мы верим. И потому... Говорим. Да. Есть много людей, которые обвиняют нас в этом и атакуют это послание, и говорят, что глупо думать, что ваши слова имеют силу, что это глупость. И я отвечаю, что если наши слова не имеют силы, тогда мы не рождены свыше, потому что именно так мы рождаемся свыше, веря в своем сердце и исповедуя своими да. устами, и говоря, что Иисус Господь. Да. И есть достаточно силы в вашем сердце и в ваших устах, чтобы они шли вместе, верили этому, говорили это. И есть достаточно силы в этом, чтобы спасти вас на всю вечность. Поэтому вы лучше верите, что есть достаточно силы в этом, чтобы да, исцелить ваше чтобы тело, чтобы обеспечить вашу семью. Мы не такие в этой семье. И я скажу, что правило номер один, правило, это не самое лучшее слово, но в Доме Веры мы ставим Слово Божье на первое место о том, кто мы. Вот да. что мы делаем. Наше время подошло к концу, мы вернемся через минуту. Здравствуйте, мы Джереми и Сара Пирсенс, и мы очень благодарны за возможность быть с вами на передаче «Победоносный голос верующего». Мы отлично провели время на прошлой неделе, а также в понедельник и вторник. Сегодня мы опять обратимся к Слову Божьему. Мы очень благодарны за возможность провести это время с вами, и я рад, что вы уделяете время тому, чтобы поставить Слово Божье на первое место в своей жизни. Когда вы делаете это, вы почитаете Бога, ставя Его Слово на первое место, а Он почитает вас, и исцеление в вашем теле, это Он почитает вас и обеспечивает для вас и вашей семье. Это Он почитает вас, и это Он отвечает на ваше почтение к Нему. Если вы пропустили одну из предыдущих передач, зайдите на Эй и пересмотрите ее. Мы много говорили о том, что означает воспитывать семью в Доме веры. И это очень интересное время для Сары и для меня, потому что мы были на развилке в своей жизни и в своем служении какое-то время назад, и мы готовы сделать следующий большой шаг. Мы основали церковь под названием «Наследие». Это наша церковь. Мы перевезли туда нашу семью, мы перевезли наше служение в Колорадо. Это было мечтой в нашем сердце долгое время. И есть некоторые вещи, о которых мы говорили на этих передачах. И эти вещи не просто важны для нас в нашей жизни сейчас. Я верю, что они будут благословением и для вас. Итак, вы можете посмотреть наши передачи на сайте kcm.org.ua, а также скачать тезисы к этим передачам. Зайдите на KCM.org.ua, и вы можете скачать тезисы этих передач и пользоваться ими по мере нашего рассмотрения. Поделитесь ими с другими людьми. Делайте все, что нужно, чтобы поместить эти слова, эти истины и эти откровения внутрь вас. И когда вы так поступаете, когда Слово Божье перестает быть просто чем-то услышанным и становится для вас чем-то особенным, Тогда вас нельзя отговорить от Него, просто сказав вам что-то другое. Теперь вы уже знаете Его, и это причина того, почему у нас есть эти ресурсы. Они предназначены помочь вам поместить Слово Божье в вашу жизнь так, чтобы вас от Него невозможно было отговорить. Оно пускает корни, оно прорастает, оно приносит плод. Аминь. Ваша жизнь становится примером того, что наш добрый Бог может сделать жизнь любого, кто поверит Ему на Слово. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Отец, мы приходим сегодня к Твоему Слову с открытыми глазами, открытыми ушами, открытым сердцем, чтобы принимать, видеть, слышать и понимать хорошие вещи от Тебя. Мы просим Тебя помочь нам, послужить этими истинами, из Твоего Слова вести нас и направлять нас Твоим Духом. И, Отец, я молю за каждого, кто сегодня смотрит и слушает эти передачи. Я прошу Тебя, возьми эти слова, укорени глубоко внутри людей, сделай так, чтобы они пустили корни в их жизни проросли и принесли плод, который доказывает Твою доброту. Мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за ту хорошую работу, которую Ты начал, и мы называем Тебя верным, закончить ее во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. На протяжении нескольких последних дней мы рассматривали записанное в шестой главе, десятом стихе послания к Галатам. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Это дом, частью которого мы являемся. Это дом, частью которого вам нужно быть. Если вы еще не свои, знайте, что это семья Божья. И опять-таки, христианство это не религия, это отец и его семья. Вот кто мы. Мы часть семьи отца. И когда мы говорим о доме веры, мы не просто говорим о том, что люди рождаются свыше. Это хорошо. Но я конкретно говорю о людях, которые взяли ту же истину, посредством которой они родились свыше и теперь живут ею. Какую истину? Благодаря какому принципу вы родились свыше? Вы поверили в своем сердце, вы сказали своими устами, что Иисус Господь, и вы спаслись. Вот что Писание говорит в десятой главе послания к римлянам. Вы берете те же принципы, и если вы собираетесь жить верой, тогда то, как вы родились свыше, вы будете применять каждый день. Вы верите в своем сердце и говорите своими устами. Это принцип веры. И это одна из вещей, которая делает Дом Веры отличающимся от другого дома. И вот о чем мы сегодня говорим. Это отличие, это разница Дома Веры от всякого другого дома в этом мире. И вы учитесь видеть ее, вы учитесь знать о ней. Я помню, как однажды, когда мы жили в нашем первом маленьком доме, мы в то время были женаты год или два, и у нас начались перебои с интернет-сервисом. «Мне пришлось позвонить провайдеру, и я должен был сделать первый, второй шаг и наконец-то соединиться с оператором». И этот человек ответил на звонок, назвал свое имя, компанию, для которой он работает и так далее. И он спросил, с кем я разговариваю, я назвался. И он сказал, «Как дела?» Я ответил, «Хорошо, а у вас?» И он сказал, «Я просто живу в победе». Я подумал, «Живу в победе?» Это похоже на человека веры, не так ли? Я сказал, «Вы живете в победе». «Вы похожи на человека веры». И он ответил, «О, да, конечно». Мы начали разговаривать, и я научился не просто обращать внимание на слова, а на тон. У веры да. есть тон. За ней стоит дух. И ты права, за ней стоит дух. Мы начали говорить, и вскоре он узнал, что я работаю в миссии Каната Копленда что это моя семья, это мой дедушка. И он сказал, «Вы не шутите? Вы не шутите?» Я ответил, «Прямо на моей стене передо мной висит календарь миссии». Он спросил, «Серьезно? Мы перевернули на определенный месяц. Вот я и моя семья». Он спросил, «Вы шутите? И вы этот человек?» И Господь использовал это, чтобы помочь мне. Он сказал, «Неважно, как одиноко ты начинаешь чувствовать себя в этой жизни, и вхождение в веры, не чувствую себя одиноко. Да. У меня есть да. люди везде». Человек, который работал с моим интернетом, принадлежал к Дому Веры. Да. Понимаете? Я думаю, хорошо, что ты сказал об этом. И, конечно же, Писание говорит нам о Духе Веры. Да. Но это то, что вы начинаете ощущать. Вы можете. Не просто говорить, «О да, у этого человека есть Дух Веры» или «У того человека есть Дух Веры». Это то, что вы ощущаете, да. и есть атмосфера, в которой вы это ощущаете. Вот почему так важно для нас быть с другими да. людьми, у которых есть Дух Веры и собираться в атмосфере веры, а не просто быть самими по себе все время. Вот почему мы всегда стараемся каждый год посещать конференции и места, которые мы считаем своей домашней церковью, где есть дух Верно. веры в собрании. Потому что когда мы собираемся с другими верующими, это становится сильным. И это вера, которая соединяет веру каждого из нас, и с этой силой нужно считаться. В такой атмосфере вам лучше подумать дважды, прежде чем вы выступите против чего-то настолько осязаемого и реального. Да. Это Дух Веры находится в собрании. И говоря о наших семьях и об этом Духе Веры, когда мы собираемся вместе, сколько раз мы видели чудеса да, в молитве Согласия? Да. Потому что у меня есть Дух Веры, у тебя есть Дух Веры. И когда мы собираемся вместе, это сильно. Конечно. И мы видели чудо за чудом в нашей жизни, в наших да. финансах, в наших семьях, снова в наших детях, их исцеление. Их здоровье, конечно. Да. И эта мотивация подтолкнула нас, Сарой сделать следующий шаг в нашей жизни и в нашем служении. Мы основали церковь под названием «Наследие». И мы с самого начала определили, что в церкви будет дух веры. Я да. с самого начала определил, что человек зайдет в нашу церковь, побудет минуту и скажет «Здесь да. есть вера» подумай обо всех тех людях которые приехали с нами да. есть целые семьи отовсюду которые пришли к нам и сказали господь говорит нам прийти и помочь вам и стать частью этой церкви это происходило еще да. до того как мы объявили о ней до того как мы сами поняли как это делать мы должны быть церковью потому что эти люди хотят взять свою жизнь переехать и помогать нам они оставляют свои церкви оставляют свое место и мы спрашиваем Господь, что ты здесь делаешь, если ты подтолкнул столько людей сделать шаг веры, всех нас. Я думаю, что у нас приблизительно 40 человек с детьми, которые являются частью нашей команды. Это даже еще не все, кто пришел, не все, кого мы знаем, но я думаю о них. Все эти люди оставили свои дома, оставили свои семьи, оставили все, да. чтобы следовать за Иисусом и прийти на это место, сделав шаг веры. У половины Верно. из них еще даже нет работы. Они сделали шаг. Я даже не думал об этом. Верно. Подумай о том, что произойдет в этом. Подумай о том, что произойдет в собрании, когда все мы соберемся вместе, и Бог будет творить чудо за чудом Здорово. для каждого из Я нас. Даже не думал об этом. Обеспечивая работы, обеспечивая дома, обеспечивая все, да. в чем мы нуждаемся. У каждого из нас да. будет история, которая воздает Богу славу, и это будет что-то особенное. Что, если это одно для меня и другое для да. вас? Это другое для сорока человек, которые собрались и верой и сделали шаг, да. как Авраам. Они сделали шаг в незнакомое, хотя не знали всех Всего подробностей того, что их ждет. Но они пошли. Это тот же дух веры. И я думаю обо всех этих людях, собравшихся вместе. Это место должно Буквально быть наполнено влиять силой. на атмосферу в собрании. Да. Вы должны быть способными почувствовать это, как ты и сказала. И этот дух веры. Это то, что вы можете почувствовать, точно так же, как вы заходите в какое-то место. Вы можете прийти куда-то, где буквально за несколько мгновений до этого люди готовы были перегрызть да. друг другу глотку. Они ссорились и воевали друг с другом. А когда вы заходите, все уже улыбаются. Да. И если вы духовно чувствуете это, вы можете зайти туда, и да. вы можете почувствовать, что там распри. Эти вещи осязаемы, на самом деле. Точно так же осязаем этот дух веры. Он очень осязаем. И даже если кто-то в точности не знает все, что нужно сказать, и правильные слова, я верю, что это дом веры, который Бог призвал нас основать и запустить. Кто-то может прийти туда в первый раз и сказать, я не знаю, что это. Но это место отличается от других, и мы сможем сразу же рассказать да. им о нашей вере в Иисуса. Да. Вот что это произведет. Это заставит вас улыбаться и вложит в вас надежду. Это вложит надежду в ваше сердце. Вера в Иисуса, и как ты всегда говорила, вера в Него даст вам историю, которая да. вас даст Ему славу. И это еще одна из вещей, которые определяет нас. И отличают нас. На вчерашней передаче мы видели это, когда читали из 4 главы и 5 главы 2-го послания к Коринфянам. Везде вы видите это слово мы, мы верим, потому мы говорим, мы не унываем, мы не смотрим на видимое. И это определяет то, что происходит в нашем доме, даже если это не происходит ни в каком другом доме. В этом доме мы верим, и потому мы говорим. В этом доме мы не унываем. В этом доме мы не смотрим на видимое. В этом доме мы смотрим на невидимое. И это отличает нас. Это действительно отличает нас от всего остального. Но в этом доме неважно, ходит ли кто-то другой видением. Неважно, живет ли кто-то другой тем, что они видят и что они ощущают. Можете ли вы слышать да. вашего Небесного Отца, говорящего вам, «В этом доме, в моем доме мы ходим верой, а не видением». Это одна из вещей, которая определяет нас и отличает нас от всех остальных. А именно, решение ходить Верой. И мы говорили об основании этой церкви и о следующем шаге в служении для нас, и о людях, которые приехали с нами. Но знаете что? Я думаю, оно должно было произойти именно так. Всем нам нужно было подойти к развилке и решить, пойду ли я вперед верой или назад в страхе. Да. И я не думал об этом, пока ты не сказала, но... Это будет церковь, наполненная людьми. Если у да. нас не будет ничего другого, у нас будет вера, и мы не знаем ничего да. другого. Мы знаем, что Бог благ и верен своему слову, и мы ожидаем услышать больше славных историй. Аминь. Мы просто... Аминь. Я просто вижу, как люди идут в церковь один за другим, рассказывая о том, что Бог для них сделал, как Он благословил их домом, как Он благословил да. их работой. Как он излил свою благость на каждого из них за то, что да. они сделали шаг и да. последовали за ним. Есть одна пара, о которой я сейчас думаю. Они переехали из другого штата, и они пришли к нам несколько месяцев назад и сказали, Господь вложил вас в наше сердце, и мы чувствуем, что должны помогать вам. И мы ответили, хорошо, мы пока никому не платим зарплату, мы никому не обещали работу или что-то подобное. Они ответили, все нормально, мы и не ожидаем этого. И они начали все приводить в действие, разговаривать со своими лидерами. Они работали для другой церкви, большой церкви. И они были там довольно долго, но они просто сделали шаги, чтобы следовать водительству Духа Святого. И недавно пришло время, последний их день на той работе, и они устроили прощальную вечеринку, но завтра у них уже не будет зарплаты. Но недавно мы с ними разговаривали, и с того времени, как они решили сделать этот шаг, они начали получать больше, чем зарабатывали. Я хочу сказать, что их доход увеличился на 15-20 тысяч долларов. После этого. И я сказал ему, да. послушайте меня, да. все, что тебе нужно сделать, это представить видение. Людям нравится да. видение. Да. Они хотят быть частью видения. Вера вдохновляет людей. Да. Они хотят быть частью этого. И эта пара никого ни о чем не просила. Они просто сказали, мы верим, что Господь призывает нас помогать пирсенсам. Да. И это то, что мы будем да. делать. И люди чуть ли не сбивают друг друга с ног, выражая желание быть частью этого. «Позвольте мне быть частью этого проекта». Однажды кто-то принес пять долларов. «Позвольте мне быть частью этого». Говорю вам, мы отличаемся. Люди видят разницу по сравнению с другими домами. Я знаю, что также были другие люди в их жизни, которые приходили к ним и говорили, «Вы с ума сошли?» «Да как вы могли?» Он говорил мне о разговоре, который состоялся у него с одним другом по телефону, и тот сказал, «А у вас там есть дом?» И наш друг просто вера ответил, да, «Да, есть». Тот ответил, «Нет, скажите мне правду, у вас есть дом?» Он сказал, «Я говорю тебе то, что я хочу сказать об этом, и да. у меня есть дом». И тот вынужден был согласиться с услышанным. «Я имею это». И к концу разговора наш друг не собирался склоняться перед тем, что говорил тот человек, чтобы его ответы имели да. смысл для кого-то другого. Извините, просто так мы живем в этом да. доме. Верно. Мы верим и потому говорим. Знаете, что кроме хождения верой, Частью жизни в Доме Веры является водительство Духа Святого. Конечно. И я думаю о том, как все это, все это движение, как люди оставляют то, что у них есть. Все это влияет на их приключения с Богом. Я действительно верю, что люди, имеющие Дух Веры, обладают Духом приключений. Верно. И они делают шаг вперед. Когда Бог шепнет «иди», они просто рискуют, в то время, когда остальные предпочитают оставаться в безопасности. Эти люди будут жить на острие, готовы слушать Бога и говорить следующее в свой дух. И как эта пара, о которой ты говорил, они так возгреты, так рады. Вы видите это? Что в естественной мере приносит им такой восторг. У них нет дома, у них нет работы, но их дух очень возгрет. Они сказали, что для них каждый день это праздник, как Рождество. Потому что они так восхищены тем, что Бог делает, и этим переездом. Я думаю о записанном в послании к римлянам, в 8 главе. В переводе «Месседж» там говорится. «Эта жизнь воскресения, которую вы получили от Бога, не является застенчивой тихой жизнью, присущей могиле. Это ожидание приключений, обращение к Богу с детской верой, что следующая Папа. Дух Божий касается нашего духа и подтверждает то, кто мы. Мы знаем, кто Он, и мы знаем, кто да. мы. Отец и дети, и мы знаем, что мы получаем в качестве наследия. Мы проходим именно то, что прошел Христос. Если мы проходим трудные времена, мы, конечно же, думаем, «Я не знаю, чем это закончится». Да. Но для меня важно добраться до этой части. Мы знаем, кто Он. Мы знаем, кто мы. Мы Его дети, а Он наш Отец. И тогда мы ожидаем, что Его Дух коснется нашего Духа, подтвердит это нам и покажет нам. Вот следующий шаг. Давайте вместе окунемся в это приключение. Я просто верю, что Бог есть, я верю, что Он любит великие приключения. И когда мы привыкаем к чему-то в жизни, Он готов сделать что-то новое и восхитительное. Он всегда готов сказать, «Хотите сделать это вместе со мной?» Хотите сделать шаг, хотите пойти, хотите увидеть что-то круто? что да. крутое. И Он всегда готов к следующему большому приключению. И я думаю, что это глубоко в нас. В нас есть огонь идти за этим и делать это. У нас есть только одна жизнь, и она должна да. проходить в совершенной воле Божьей, чтобы когда Он призывает вас, вы поднялись и сделали шаг. Он позаботится о вас. Мы только что прочитали из другого перевода, записанного в послании к римлянам 8.14, где говорится, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Да. Мы говорим о том, о что семье. определяет нас и характеризует нас как его семью, и отличает нас от других семей, которые есть да. в этом мире. И одна определяющая характеристика Божьего чада это то, что мы... Ходим не тем, что мы видим, не тем, что мы чувствуем, да. не деньгами, не другими людьми, но его, его духом. духом. И то, что Сара говорит о духе приключений, это абсолютно верно. Помните, мы говорили о том, что псалмопевец сказал, «Бездна призывает да. бездну». Мы говорили о том, как мы с тобой какое-то время назад, как любой искатель приключений, любой исследователь, даже человек, который идет туда, где еще никого не было, как кто-то ныряет на глубину, куда еще никто не нырял. Когда они возвращаются, все празднуют, и что вы видите? На что это похоже? Вы празднуете это и говорите об этом, но есть одна вещь внутри таких людей, которые думают, интересно, а что находится еще глубже? Интересно, а что там глубже? Интересно, что находится за той чертой, к которой я подошел? И этот самый дух, как ты сказала, внутри нас, потому что он в Боге. Это бездна да. призывает вас, и независимо от того, как глубоко вы зашли, вы можете зайти еще глубже. Неважно, как высоко да. в Боге вы были, есть новые высоты, но вам необходимо жить с этим ощущением и духом приключений и сделать шаг да. в то, что мы называем неизведанным, на самом деле, это просто невидимое, потому что вы, да, вы можете, знать. можете знать. Вы можете знать, возможно, вы не можете описать это, все детали будущего, но вы знаете это, в Боге да. это... Хорошее, вы знаете, что вас ожидает милость, потому что его милость навеки. Есть милость в будущем для вас, есть благодать, которая ожидает вас, есть избыток, да. который ожидает вас. И когда никто не делает шаг в будущее, поскольку они парализованы страхом неизведанного, вы делаете шаг, потому что для вас оно другое. Это просто невидимое. Да. Это просто невидимое. Да. И именно это отличает нас. Да. Итак, что же делает нас домом веры? В этом доме мы ставим на первое место Слово Божье. Мы живем не одним хлебом, но каждым словом, которое исходит из уст Божьих. Они. В этом доме мы ходим верой, а не видением. И в этом доме мы водимы Духом Божьим. Они. Вот что делает нас другими. Да. Эти вещи делают вас, честно говоря, немного странными. Они делают вас немного другими. Вы не являетесь нормальными, хорошо? Если ваша семья еще не сказала вам это, позвольте мне быть первым, кто скажет вам, вы ненормальные. Но послушайте меня, нормальным у них считается быть да. бедным, больным, сидеть в депрессии и умирать. Вам не нужно быть такими. Да. Не так ли? Конечно же, давайте будем странными вместе в этом доме и будем другими. Это разница между ночью и днем в доме в котором Слово Божье стоит на первом месте. И в этом доме мы ходим верой, в этом доме мы водим и его духом. Есть еще много, о чем мы, Сара, хотели бы поговорить в оставшиеся два дня. Я просто хочу, чтобы вы послушали нас. Постарайтесь посмотреть эти передачи, и вы услышите, как мы говорим о том, как растет наш дом веры. Я вырос в семье Копландов. Они несовершенны, но есть некоторые вещи, которые нужно делать правильно, и это вещи, с которыми мы сейчас разбираемся и которым учимся. Мы возрастаем, мы благодарны Богу за это И даже если вы не выросли в такой семье Ваша семья прямо сейчас может стать домом веры Позвольте этому начаться в вашей жизни во имя Иисуса Наше время подошло к концу, мы вернемся через минуту Здравствуйте, мы Джереми и Сара Пирсенс. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы очень благодарны и почтены возможностью войти в ваш дом или ваш офис, где бы вы ни смотрели или слушали сегодня эту передачу. Спасибо за возможность принести вам Слово Божие. И я хочу поблагодарить моих дедушку и бабушку Кеннета и Глорию Копланд за то, что они пригласили нас на эту передачу и дали возможность провести время с вами, кто смотрит ее по всему миру. Для нас это просто удивительно. И это не что-то маленькое, если остановиться и подумать о масштабе этого служения и о том, сколько людей достигаются Словом Божьим каждый день. Это что-то большое. Это что-то большое. Не говоря уже о том, сколько лет транслируется эта передача. В этом году мы празднуем 33 года выхода в эфир передачи «Победоносный голос верующего». Потрясающе. Это что-то большое. Это очень много. Много мира. людей. Многие люди да. были достигнуты, многие жизни изменились. И если вы один из таких людей, миссия Геннета Копланда хочет услышать от вас. Мы хотим услышать о тех добрых вещах, которые наш благой Бог сделал в вашей жизни. И если вы пропустили какую-нибудь из предыдущих передач, я призываю вас догнать нас. Да, вы можете посмотреть все прошлые передачи на KCMORQA и также... Вы можете посмотреть тезисы, которые идут вместе с передачами. Зайдите на наш сайт kcm.org.ua, и вы можете увидеть тезисы к передачам, которые ведем мы с Сарой, и они есть для передач прошлой и этой недели. И мы говорим о том, что означает жить в наследии, жить в наследии. И люди обычно сосредоточены на том, чтобы оставить наследие, но вам нужно понимать, что ваша жизнь — это наследие, которое вы оставляете. И когда мы говорим об этих вещах, я думаю о своих дедушке и бабушке Кеннете и Глории Копланд и обо всем, чем они благословляли нас. И они благословляли нашу семью и наших родственников, и папу, и маму, и дяди, и тети. Они просто очень благословляли нас. Но знаете что? Я бы все это отдал за то, чтобы иметь больше того же духа веры. Вот что приводит меня в восхищение. Мои дедушка и бабушка были очень усердными в том, чтобы... Жить, демонстрировать и ходить в нем на глазах нашей семьи. Они делали это еще до того, как я родился, а мне уже более 40 лет. И я очень благодарен за них. Я очень благодарен, что тот же дух веры, в котором они жили, они вложили и в нас. Мы говорили об этом на наших передачах прошлой и этой неделе, сосредоточившись на том, что означает воспитать семью в доме веры. И давайте еще раз посмотрим наше местописание в 6 главе послания к Галатам. Оно было нашим основанием на этой неделе. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Твое Слово — это основание под нашими ногами. Твое Слово освещает нашу стезю. Мы воздаем Тебе всю хвалу и славу за это, за то, что Твое Слово способно сделать в нашей жизни, спасать, исцелять, восстанавливать, освобождать, избавлять во имя Иисуса. Аминь. В шестой главе послания Галатам. В 10 стихе говорится, «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем а наипаче своим по вере». Вот о чем мы говорим на этой неделе, что означает воспитать семью в доме веры. И чем дальше мы идем, особенно в наше время, в том обществе, в котором мы живем, разница между днем и ночью, светом и тьмой становится все более видимой. Это становится... Все да. яснее и яснее. И что я вижу, это... Помоги мне сказать это, Господь. Разница, самая большая разница, которая может существовать между людьми, это не национальность или цвет кожи, это не пол, это не экономический статус, это не национальность. Самая большая разница, которая может существовать между двумя людьми, это когда один рожден свыше, а другой нет. Сейчас в современном обществе, в котором мы живем, и я уверен, что это происходит по всему миру, но мне кажется, это особенно ярко проявляется сегодня в Соединенных Штатах. Люди сосредоточены на больших различиях между ними. Происходит трение на расовой почве и так далее. Есть значительные трения на расовой почве. И вот эти стычки между мужчинами и женщинами, между богатыми и бедными, сатана делает все, чтобы увеличить эти различия. Но вам необходимо понимать, что они не являются самыми большими различиями, которые могут существовать между людьми. Самое большое различие, которое может существовать между двумя людьми, это то, что один рожден свыше и наполнен Духом Святым, а другой нет. Один в доме веры, а другой нет. И то, что я вижу, и мы с тобой говорим об этом, есть другая семья. Есть две семьи. Это другая семья. И я думаю, что иногда христианам нужно быть осторожными в том, как они говорят и разбираются с этими вещами. Ведь они говорят, это не семья, и это не семья. Нет, это семья. Истина Божья всегда способна сделать все, что нужно, а сатана всегда имеет подделку Божьих путей. Поэтому все остальное, что люди в этом мире, Могут называть семьей или как-то определять ее, возможно, они называют ее иначе, но в лучшем случае это подделка того, что Бог называет семьей. И на этих передачах мы проводим черту и говорим о том, что мы приняли решение быть в Доме Веры, вот частью какой семьи. Мы являемся. Да. Это дом, в котором мы воспитываем наших детей. И мы задали вопрос, хорошо, а что это означает? Что отличает дом веры от другого дома? И как мы уже говорили несколько дней назад, у каждого ребенка есть свой опыт, когда он растет в определенной семье и спрашивает, могу ли я пойти сюда, могу ли я сделать это? Мои друзья ходят сюда, и мои друзья делают это. И мама с папой отвечают, нет, не можешь. Да. И каждый ребенок хотя бы один раз отвечал на это. Это нечестно. Такое-то и такое-то ходит. они делают это. И затем ребенок слышит от своих родителей, «Не имеет значения, не имеет значения, если все это делают, не имеет значения, если все ходят туда». Мы не в этом доме, и мы делаем все по-другому. Тот же принцип применим к возрастанию и воспитанию семьи в доме веры. И в этом доме мы ставим Слово Божье на первое место. И мы не ставим ничего другое Слово выше Слова Божьего. Мы не ставим слово «врача» выше Слова Божьего. Мы не ставим слово «юриста» выше Слова Божьего. Мы не ставим слово «другой семьи» или «друзей» или «сработников» выше Слова Божьего. Его слово находится на первом месте. За его словом будет первое слово, последнее слово и все, что между ними. И это делает нас другими. Это делает нас странными в глазах многих людей. Но в этом доме мы так поступаем. В этом доме мы ходим верою а не видением. Мы не позволяем тому, что мы видим и чувствуем, управлять нами. Мы не позволяем этому определять направление нашего движения. Мы позволяем вере, которая приходит от слышания Слышание от Слова Божьего. Мы позволяем вере, которая поднимается в ответ на это Слово, которое мы услышали, управлять нами и показывать направление, в котором идти, шаги, которые нужно предпринимать и действия, которые нужно сделать. Я знаю, что это отличает нас, но это семья веры. Вот что означает расти в такой семье, в этом доме. О чем мы еще говорили? Мы, Вадимы, духом, духом святым. святым это определяющая и отличительная характеристика возрастания и воспитания семьи в доме веры. ибо все водимые духом божьим суть сыны божьи вот что определяет нас мы водимы его духом и у вас есть этот дух если вы рождены свыше Тогда тот же Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, обитает вас и будет оживлять вас изнутри. Он оживит вашу смертную плоть. Он оживит вас изнутри. И вы сможете видеть и знать, в каком направлении идти. И вы должны сказать это вслух сейчас. Я могу видеть. Я могу И видеть, я могу знать. И я могу знать. Каким путем. Каким путем. Мне идти. Мне идти. Вот что отличает нас. Да. Но пусть будет так. Да. Вот что означает быть в Доме Веры. Поэтому я хочу продолжать говорить об этом на сегодняшней передаче и завтра, когда мы будем заканчивать нашу серию, о том, что делает нас теми, кем мы являемся, и отличает этот дом от любого другого дома в мире. Что-то приходит тебе на мысль? У нас есть тут целый список, мы о многом уже поговорили, но что приходит в твое сердце, когда мы говорим об этих вещах, о том, что делает нас такими, какими мы являемся? Я думаю об этом. Мы стремимся исполнить да. план Божий. Да. Мы следуем за Божьим планом для нашей жизни. Да. Это первое и главное. Это ценно для нас. Слово Божье, его план для нашей жизни, это сокровище. Мы следуем и мы за его, его планом. И вот что делает это отличным от любого другого дома. В большинстве случаев детям говорят, вы можете делать все, что хотите. Вы можете быть всем, кем хотите вы можете зайти да. так далеко, как хотите. Вы можете достаточно усердно работать, применять себя. Да. И это звучит как что-то хорошее, это звучит как правильный принцип, но в Доме Веры вы не можете идти куда хотите, делать что хотите, или быть теми, кем вы хотите. В этом Доме в доме Веры мы следуем за Божьим планом, да. а не за нашим. Мы идем за Божьим планом для нашей жизни, а не за нашим планом для вы нашей жизни. Вы можете быть всем, кем Бог призвал вас быть. Верно, да. Мы постоянно говорим об этом детям, не так ли? Узнайте, кем... Он призвал вас быть, да. и вы можете быть этим. Это приносит на память места Писания. Где это, Господь? Я верю, что это в книге притчей, а если нет, то в псалмах. Но давайте посмотрим в начале в притчах. Вот оно. В притчах 14,2 говорится. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти». И то же самое говорится двумя главами позже, 16 глава, 25 стих. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти». Это удивительные стихи, если рассмотреть их поближе. Мы провели много времени в прошлом году в том, что касается нашего служения. Как вы знаете, я путешествовал, я служил на телевидении и на наших собраниях. Мы говорили о том, что пришли к развилке. Мы говорили о том, что... Мы попали на перекресток нашей жизни и хотели знать, куда идти. И вот мы читаем притчи. Если вы посмотрите, в притчах 1 главе 20 стихе говорится, «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует». При входах в городские ворота говорит речь свою. Она говорит свои слова, и послушайте, что говорит мудрость. Доколе невежды, будете любить невежество. Доколе буйные, будут услаждаться буйством. Доколе глупцы, будут ненавидеть знания. 23 стих. «Обратитесь к моему обличению, вот я и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои». А в расширенном переводе Библии, во всех тех местах, где говорится о мудрости Божией говорится, что мудрость создала небеса и землю, что мудрость утвердила все это с самого начала. Где находится мудрость? В расширенном переводе Библии говорится, «эта мудрость взывает громко на улицах, на площадях, в местах шумного пересечения». Именно так говорится в расширенном переводе. И мы много говорили о но я очень благодарен за то, что именно там Бог поместил свою мудрость. Он не спрятал ее где-то далеко. Он не заставляет вас идти копать и проводить свое время в поисках спрятанных мест мудрости. Нет, где находится мудрость? На улицах, на площадях, на перекрестках. Почему в этих местах? Что там настолько важное, святое и священное, чтобы во всех этих местах была мудрость? Ничего. Единственное, что делает эти места важными, это то, что там находитесь вы. И поскольку именно там вы находитесь, Бог поместил туда свою мудрость, потому что там вы в ней нуждаетесь. Каждый день, верно? Мы садимся в машину, мы выезжаем на улицы, мы едем на работу, мы едем в школу или на собрание, на обед, делаем то и это. Как вы думаете, кто там еще есть? Мудрость, она обращается к вам, и именно там вы в ней нуждаетесь. Вам нужна мудрость Божья по пути на работу. Аминь. Верно? Вам нужна мудрость Божья по пути на собрание, вам нужна мудрость Божья по пути в школу на занятия. Да. Где еще есть мудрость Божья? На площадях. Мы живем так каждый день. Да. И мы учим наших детей так жить. Мы слушаем голос мудрости целый день. И когда мы в супермаркете, Верно. когда мы выбираем продукты, какие овощи нам нужно купить, я постоянно слушаю. Я всегда думаю о тебе и думаю об этом месте Писания, о том, что мудрость находится на площадях или базарах. И, возможно, вы не знаете, что Сара много лет назад привила нашей семье привычку делать правильный выбор в еде. И это превратилось в то, что вы буквально ходите по площадям, будь то супермаркет или какой-нибудь большой оптовый магазин. Сара делает выбор для нашей семьи в супермаркете. Насколько тебе нужно полагаться на мудрость Божью для этого? Ну да. Каждый раз, когда я иду в магазин, я спрашиваю Господа, что нам нужно что нужно нашей семье для наших тел. Многие люди верят об исцелении. Есть еще одна часть, когда мы верим Богу об исцелении нашего тела. Это получить мудрость. мудрость от Бога относительно вашего тела и узнать, что Он говорит. Ешь это, не ешь это, ешь вот это. Понимаете? И удивительное начинается, когда вы слушаете Господа и познаете Его во всех своих путях. Да. Тогда Он направляет, направляет ваши Направляет ваши что? Ваши шаги. Вашу стезю. Вот что мы имеем в виду, когда говорим о том, чтобы следовать за его планом или быть на его стезе. Есть пути, которые кажутся прямыми, но конец их смерть. Вам не захочется идти такой дорогой, верно? Следовать за его планом, познавать Господа, и Он направит ваши шаги. Даже когда мы едем в магазин за продуктами. Или, что бы мы ни делали, мы всегда обращаемся к Господу. «Господь, куда нам нужно поехать? Я не хочу зря потратить целый день. Я не хочу зря потратить даже несколько часов. Верно. Мне нужно все время, которое у меня есть для того, чтобы делать то, что Бог призвал меня делать». Итак, Господь, куда нам нужно ехать, куда нам не нужно ехать? Проверьте свое сердце перед тем, как вы едете. Это часть защиты часть Божьей способности оградить вас и накрыть вас. Ваши ангелы едут с вами туда, где Он говорит вам быть, Верно. и не едут в те места, в которые Он предупреждает вас не ехать. Это часть 90-го псалма. И это удивительно, что мы не можем отделить водительство Духа Святого от Божьей защиты. Верно. Или когда мы верим Богу об исцелении, Верно. это большая часть этого, слушать мудрость на протяжении дня, сверяться с Богом. Мы читали о том, что есть пути, которые кажутся прямыми или правильными. Вы можете сесть в машину и подумать, мне нужно услышать да. сегодня это. И где-то внутри вас что-то происходит, и вам это не кажется правильным. Вы можете подумать, что с этим не так, я туда езжу каждый день, езжу каждый день. Вы не знаете, вам нужно знать. Вам просто кажется, что нужно сделать по-другому, да. не игнорируйте это, не да. отставляйте это в сторону. Я вспоминаю сейчас об очень многих случаях и примерах, которые пережили другие люди, и как Господь верно наблюдает за нами. Но я хочу вернуться к этому месту Писания в притчах, где говорится, «Мудрость взывает на главных шумных перекрестках». Что такое перекресток? Это место, где встречаются разные дороги, и это место, где вам нужно принять решение, в каком направлении идти. Именно туда Бог поместил свою мудрость, то есть там, где вы есть, и прямо на этих перекрестках. Господь, мне нужно продолжать ехать этим путем, или свернуть налево, или направо. А вы на перекрестке. Вам нужно знать, куда ехать, каждый день. Мы выезжаем на такие Перекрестки. Понимаете вы это или нет? Принимается решение, делается выбор, и вы можете стоять на Перекрестке. Мы постоянно говорили подросткам о том, что они стоят на Перекрестке Духа и Плоти, и каждый день вам нужно решить, подчинюсь ли я тому, что в моем Духе, или же я подчинюсь слабости моей плоти. И немного позже мы осознали, что взрослым тоже нужно услышать это послание, но вы каждый день попадаете на Перекресток. Перекресток правильного и неправильного. Перекресток хорошего и плохого. Вот Перекресток для вас на Перекрестке хорошего и лучшего? Каким путем не идти? Хорошим путем или лучшим путем? Как насчет этого? Перекресток хорошего и лучшего? Я думаю, что это перекресток компромисса. Вы Здорово. подходите к принятию решения идти на компромисс или же ожидать лучшего, что есть у Бога Верно. для вашей жизни. И каждый день, мы с вами попадаем на эти перекрестки. И я очень благодарен за то, что Бог поместил там свою мудрость. И именно там мудрость Божья взывает. Мы говорим о том, чтобы воспитывать семью в доме веры. И что отличает нас от других домов? Это то, что мы не просто приходим на перекресток и ищем дорогу, которая кажется самой лучшей. Мы уделяем время для того, чтобы обратить наши уши к мудрости Божьей. И в расширенном переводе Библии, в первой главе притчи говорится... Эта мудрость взывает на шумных перекрестках. Да. Поэтому очевидно, что голос мудрости не единственный. Есть много шума в те мгновения, когда принимаются такие решения. Шум приходит отовсюду, голоса приходят к вам отовсюду. Иди туда, делай это, они тянут вас в каком-то направлении. Но я хочу, чтобы вы заметили, что мудрость говорит в 22 стихе. «Доколе невежды будете любить невежество?» Слово Божье простое. Если вы посмотрите, одно из определений этого – легко обмануть. Если вы продолжите исследовать это, вы узнаете, что это относится к тому, когда люди открывают себя для зла. Тот, кто прост, или невежда, согласно Писанию, это человек, которого легко обмануть. Или же такие люди слишком открыты в своем сердце козлу, к неправильному. И вот что интересно, потому что в современном обществе нам постоянно говорят, что мы должны быть открытыми. Вы должны быть открытыми к тому, что я думаю, вы должны быть открытыми к моим чувствам, вы должны быть открытыми к моей религии. И вы можете любить людей, но вам не обязательно быть открытыми к тому, что они говорят. И есть такое понятие, как быть слишком открытыми. Если вы слишком открыты, чтобы слушать каждый голос, который иногда говорит вам, когда вы подходите к перекрестку, он приводит вас в замешательство относительно того, что вам делать в своей жизни, каков план, какую стезю мне выбрать. Но если мы с вами научимся настраиваться на голос мудрости и убирать все остальные голоса, то я думаю, что когда мы находимся в шумном месте, и я могу быть далеко от тебя или детей, гарантирую тебе, если я услышу, Твой голос, называющий мое имя, мои уши настроятся на него, и я смогу слышать его. Если я слышу одного из моих детей, восклицающих папа, мои уши настраиваются на этот голос. Вы можете точно так же поступать с голосом мудрости Божией. В этом доме мы следуем не за нашими планами, а за его планом, и это означает, что мы можем слышать голос мудрости, верно? Аминь. Что еще ты можешь сказать об этом? Я знаю, что мы много говорили об этом в прошлом году. Что еще можно сказать о перекрестках? на которые мы попадаем, да. где Господь призывает нас. Техас был моим домом всю мою взрослую и супружескую жизнь. Но Господь начал говорить о Колорадо. Да. На что ты обратила внимание, когда мы были на таком перекрестке? Огромная часть мудрости, получение мудрости Божьей, это готовность это слышать здорово, мудрость. Да. Если в вашем сердце отсутствует желание, у вас не будет такого слышащего уха или способности слышать и ощущать то, что делает Дух Божий. Это здорово. Если вы хотите идти туда, куда идет Бог, если вы хотите исполнять Его волю, то Библия говорит об этом. И эти слова приходят от Него. И вы знаете, когда Он движется, вы знаете, когда время идти и двигаться, и вы знаете, когда Он работает с вами, и вы можете распознавать или чувствовать что-то другое. Да. Все это означает учиться быть Водимыми Духом Божьим. Это одна из величайших вещей, которым мы можем научиться в нашей христианской жизни. Ходить с Богом, будучи сыном или дочерью Божьей. Будучи частью Его семьи. Отличительная характеристика это научиться быть водимыми Духом Божьим, да. знать, как распознавать Его это план для здорово. своей жизни. И мы говорили об этом на прошлой неделе, читали из восьмой главы к Это огромная часть того, чтобы находиться да. в семье, быть способными слышать, быть способными следовать, быть способными чувствовать и понимать, когда Он работает с вами, когда Он говорит вам идти, когда Он говорит вам не идти и Он не обращается к вам физически слышимым голосом. Я уверена, что некоторые люди слышали его так. Я никогда не слышала Божий голос физически. Но Он говорит тихим голосом да. внутри нас. Вы просто знаете это. Верно. И Библия называет это помазанием от святого. И вы знаете, что делать. Вы знаете, куда идти. Вы знаете, даже в нашей семье мы не позволяем нашим детям говорить, что мы не знаем, что делать. «Я не знаю, что делать», «Я не знаю, что об этом думать». «Нет». Библия говорит, да. «Мы имеем помазание от святого». И знаете все. Мы не позволяем им да. говорить, я не могу это сделать. Я не могу сделать то или другое, я не могу сделать это, я не могу взять это, я не могу терпеть эту боль. Нам пришлось иметь с этим дело. Даже сегодня с нашей маленькой дочкой. Она обожгла палец и сказала, я просто не да. могу вынести это. Мы сказали, нет, измени свои слова, и ты сможешь. Все могу во Христе, который вот укрепляет меня. Вот что, вот мы, что делаем. мы делаем. Наше время подошло к концу, но вот что означает воспитывать семью в Доме Веры. Мы следуем за Его планом, а не за своим. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы Джереми и Сара Пирсонс, и мы рады снова быть с вами. Для нас это радость, привилегия и честь провести с вами эту и прошлую неделю. И я хочу еще раз поблагодарить моих дедушку и бабушку Канета и Глорию Копленд. Спасибо вам, спасибо за возможность послужить замечательным людям по всей земле. Это огромная привилегия и честь для нас. И ежедневные передачи «Победоносный голос верующего» выходит в эфир уже 33 года. И много лет служит зрителям по всей земле. И говорю вам. Для нас это что-то удивительное, для нас это честь, и мы благодарны за возможность быть частью вашей семьи. Мы так благодарны быть частью этого служения, быть партнерами с вами в служении, и мы благодарны за сегодняшнюю возможность, и те из вас, кто смотрит. Если вы пропустили какие-то предыдущие передачи, зайдите на наш сайт kcm.org.ua и посмотрите их. Мы отлично проводили время. Было просто здорово. Да, это было отлично. Тебе понравилось? Да. Мне понравилось, и тебе тоже. Присоединяйтесь к нам. Извините, я на секунду отвлекся. Присоединяйтесь к нам на всех передачах. Посмотрите пропущенные. Мы говорим о жизни в наследии. Не просто оставить наследие, а жить в наследии, потому что жизнь, в которой вы живете, это наследие, которое вы оставляете. И на протяжении двух недель передач в моем сердце и в сердце Сары было то же самое. Проповедовать здесь в честь моих дедушки и бабушки, Кеннета и Глори Копланд, в честь ее родителей и моих родителей. Мы просто благодарны за наследие веры, которое нам передали. И на последней неделе передач я хочу прочитать вам цитату преподобного Билли Грэма, где сказано «величайшее наследие, которое человек может оставить своим детям или внукам», это наследие характера и веры. Да. И мы верим, что именно это наследие было передано нам, нашими родителями, дедушками и бабушками. Поэтому находиться на передаче и делиться с вами этими вещами было для нас огромной радостью и привилегией. И как я уже сказал, если вы пропустили что-то, зайдите на KCMRQA и посмотрите эти передачи. Там же вы найдете все тезисы этих передач и сможете следить за ними во время просмотра. Вы сможете изучать их, а затем проповедовать по ним. Проповедуйте по ним так, будто они ваши. Просто делайте это, помещайте Слово Божие в свою жизнь а затем передавайте его в жизнь других людей. Давайте вместе помолимся, давайте вернемся к Слову Божьему. Господь, мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, благодарим Тебя за Твою помощь на этих передачах. Мы так замечательно проводим время с Твоими людьми и в Твоем слове, и в Твоем присутствии. Мы просим Тебя сегодня помочь нам закончить эти передачи сильно. Дай нам слова и помазание Духа Святого. У нас есть помазание, и мы доверяем Ему. Мы почиваем в Нем, мы полагаемся на Тебя в Нем. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь твердое основание для наших ног. Мы провозглашаем, что каждый, кто смотрит и слушает сегодня, получит подкрепление поддержку и ободрение. Они услышат твое слово и будут изменены во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь. Итак, мы говорили о том, чтобы жить в наследии и воспитывать семью в доме веры. Если бы я мог описать это переживание, свое переживание, и поговорить о нем, то сказал бы, что так было в моем доме. О чем был наполнен мой дом. В нем была вера. Вера была все время. Вера в Слово Божье. Вера в Иисуса. Это была вера утром, вера днем, вера вечером. Мы просто делали все по-другому в нашей семье. И это отличалось от того, как жили люди в других семьях. В семьях моих друзей, христиан. Я ходил в христианскую школу, и все дети в ней посещали церковь. Но немного позже, в подростковые годы, я начал видеть, что между нами есть разница Мы немного отличались от остальных детей У меня были друзья, и, честно говоря, мне нравилось ходить с ними Потому что мы смотрели то, что нам не разрешали смотреть дома И это нехорошо Мы там ели кое-что Мы ели такое, что нам было не разрешено в нашей семье Но я понял, что есть разница В том, чтобы вырасти в семье, где делали все по-другому чем в других семьях. И того же я хочу для нас и наших детей. И сейчас мы воспитываем детей в доме веры, и для нас радостно наблюдать, как они развивают свое собственное хождение с Господом. И наши дети говорили нам определенные вещи, которые, честно говоря, иногда меняли направление нашей жизни. И были подтверждением того, что Господь имел да. для нас. Расскажи, пожалуйста, о Джастусе, о том, что он записывает, и о других разных вещах, и как да. мы видели исполнение этого. Каждый год мы создаем в нашей семье картину видения, где записываем все, о чем мы верим Богу на этот год. И я попросила детей помочь мне в этом. И они начали говорить разные вещи. И часто я думаю, серьезно, я задаюсь вопросом, вы на самом деле верите об этом? Потому что это необычно. И Господь говорит мне, не ограничивая их, не мешая им верить о чем-то большом, не останавливая их, когда они доверяют мне и мечтают большими да. категориями. В нашем доме такое происходило много раз. Несколько раз это точно происходило. И то, что они говорили, осуществлялось, и это было чем-то большим. Да. Не знаю, о чем ты сейчас думаешь. Я думаю о доме, который мы использовали, чтобы да. жить в нем, и о некоторых да. вещах, о которых он он верил. записал это в своем видении, что хочет трек для картинга, да. и он хотел футбольное поле. И когда он сказал мне о треке для картинга, я подумала, ну это имеет смысл. Но когда он сказал, что хочет футбольное поле, я подумала, тебе оно действительно нужно? И Господь сказал, не останавливай его, не нужно. И мне пришлось да. поработать с собой, ничего не говорить ему, не останавливать его в его вере. И он получил Мы это, и я поддержала его. Мы записали это в нашем видении и помолились. Мы серьезно относимся к таким вещам. Мы приходим с ними к Господу. Мы молимся и высвобождаем нашу веру. И верим Богу обо всех этих вещах, чтобы они приходили в нашу жизнь. Конечно же, мы искали дом, и мы смотрели на Google картах мы увеличивали изображение, смотрели задний двор и дом, прежде чем выбрать его. И на заднем дворе оказался трек для картинга, участок земли, да. на котором мальчики катались на картингах. И там было футбольное поле в самом конце. И мы поняли, что Бог так благ, и важно включать детей в этот процесс и брать их с собой. Очень многое может произойти, когда мы вместе а -а -а. ходим верой. Верим Богу вместе об определенных вещах и конкретно молимся о них всей семьей. Будьте конкретными и начинайте мечтать большими категориями. Видеть что-то, молиться, просить Господа, что ты видишь для нашей семьи. Это происходило видели, снова и снова. Интересно, что мы сегодня имеем в этом направлении. Я конкретно думал об этом. Это ли дом веры, в котором мы верим о большом? Да. Да. Я ощущал, что Господь хотел сказать это сегодня. Мы говорили о разных вещах, которые отличают нас от других домов. И номер один, мы ставим Слово Божье на первое место. Да. Такое происходит не везде, но в нашей семье. Именно да. так мы поступаем. Мы ставим Слово Божье на первое место. Мы живем не хлебом одним, но всяким словом, которое да. исходит из уст Божьих. В нашем доме. Что было вторым? Водимы ли мы Духом Святым? Я думаю, что это было третьим. Водительство Духа Святого. Мы говорили об этом на вчерашней передаче. Мы следуем Божьему плану, а План. не нашему. И в этой семье, я думаю, что это одно из того, что отличает нас и делает другими по сравнению с другими семьями. А именно, мы верим о большом. Да. Мы верим да. о большом. Я знаю, что однажды Господь исправил меня в одной вещи. Однажды я ехал из дома, и в нашей жизни происходило столько изменений, и мы верили Богу о месте, где мы сможем жить. И в то же время мы нуждались в новой машине, и я провозглашаю свои исповедания веры относительно дома и машины каждый день. дома и машина, дома и машина, дома и машина. И в этом нет ничего плохого, но Господь просто остановил меня и сказал Джереми, «Ты говоришь мне каждый день о доме и о машине. На этом твоя вера заканчивается» на доме и машине, и нет ничего плохого, чтобы верить Богу об этих вещах. Он хотел, чтобы они у нас были. Он хотел обеспечить их для нас. Но вот что я увидел. Я вырос в семье веры. Я человек веры. И меня научили всем этим вещам. И все, что я мог сказать из своего сердца, это были маленькие вещи, в которых мы нуждались. И Господь помог мне увидеть это и показал мне, что написано во втором псалме, восьмом стихе. «Проси у меня и дам народы» в наследие тебе. Вот это означает просить и верить о чем-то большом. Это немного больше, чем «Бог, мне нужен дом и машина. Проси у меня и дам тебе в наследие народы». Да. Он сказал, «Я дам народы в наследие тебе и пределы земли во владении тебе». Вы слушаете это да. и думаете, «Да, это звучит здорово, но что мне делать с народами?» Бог говорит здесь о влиянии да. Вот как я вижу да. это. Отец, я прошу у тебя, дай мне влияние. Дай мне влияние для Царства Божьего в народах по всей земле. Да, а мы думаем об этих маленьких да. вещах. Ты думаешь да. о доме и машине, а он думает о народах земли. Хотите услышать что-то действительно крутое? Я не видел этого до сегодняшнего дня, перед тем, как мы начали записываться. Я не знал, в каком направлении это пойдет, но как только ты начала говорить, послушай, вот этот стих в переводе Пэшин, «Проси у меня народы, и я дам их тебе, и они станут твоим наследием». Да. Они станут твоим наследием. Вот это да. Твоим наследием. Это удивительно. Удивительно, не так ли? Проси у меня, и я дам тебе народы. Верь о большом. Мы должны думать о гораздо большем, чем раньше. Мы должны открыть наши сердца намного больше и шире, чем когда-либо да. раньше. Павел написал, по-моему, в одном из да. посланий церкви в Коринфе. Он сказал, в ваших сердцах тесно. Они такие тесные, они такие узкие. Проблема да. в том, что если Бог не может да. войти в ваше сердце, то он не сможет дать что-то в ваши руки. Все, что Он хочет сделать для вас, вначале да. должно поместиться в вашем сердце. Вот почему нам необходимо расшириться. Вот почему мы каждый день молимся в начале передачи о том, чтобы Он дал нам сердце открытое да. принимать и понимать. Да. Насколько же это здорово. Это удивительно. Я дам их тебе, и они станут да. твоим наследием народа. И да. в нашей семье мы верим о большом. Это удивительно, потому что это возвращает нас к одному месту Писания, одному из первых мест Писания, с которых мы начали передачи на прошлой неделе, Бытие 12 глава, где Бог сказал Аврааму, «Оставь свою страну, своих родственников и дом своего отца, и иди в землю, которую Я покажу да. тебе, и Я сделаю тебя великим народом, и Я благословлю тебя и сделаю тебя известным, и ты будешь благословением для других, и семьи, или народы да. земли будут благословены Всегда. через тебя. Вот о чем да. думает Бог. Что мы должны быть благословением и оставить нас Один из способов научить себя думать об этом, это думать о влиянии. Влияние. Когда Господь начал работать с нами об этом много лет назад, мы начали осознавать, что были люди в нашем обществе, есть люди, которые всем известны, но они ничего не делают. Да, и это что-то удивительное. Вы можете называть многие имена, называть целые семьи. И люди, которые знают, что происходит в современном обществе, понимают, о ком идет речь. Но Если вы спросите, а что делает этот человек? Вы думаете, я не знаю. Да. Я не знаю, что они на самом деле делают. И одна из вещей, в которых Господь начал работать со мной, это осознание, что влияние значит больше, чем известность. Да. Просто из-за того, что люди знают, кто вы, это не обязательно означает, что вы влияете на них или на мир, в котором они живут. Влияние — это то, что нам нужно. Мы хотим влиять и жить, влияя на других. Да. Вот что происходит, когда кто-то влияет на других, остаются следы. И нам нужно видеть это в своем служении, в своей жизни. Ваша жизнь должна оставлять след в мире, окружающем вас. Вы производите влияние, независимо от того, знает ли кто-то, что вы известный человек или нет. Мы верим Богу о влиянии. Мы верим Богу о влиянии на народы. Да. Посредством Евангелие. Спасибо тебе, Господь. Я иду в определенном направлении с этой мыслью. Спасибо тебе, Иисус. Важно, чтобы мы оценивали свою жизнь. Да. И смотрели на нее каждый день. Что мы делаем, Господь, чтобы влиять? У нас есть определенное время на этой земле. Да. И что, если мы проводим большинство своего времени, делая то, что просто... Я вижу, как люди в социальных сетях проводят столько времени, пытаясь сделать себе имя пытаясь заполучить последователей, пытаясь строить бизнес, пытаясь делать все это, как насчет нашего влияния на мир? Как насчет того, чтобы делать то, что оставляет настоящее наследие? Как насчет того, чтобы сосредоточиться на том, что является ценным и важным в вашей жизни? И да. все это вещи Божьи, это вещи Царства Божьего, которые мы можем передать своим детям. Передать это всем детям, которых Бог приводит в нашу жизнь. У нас есть наследие, которое мы оставим да. и в котором живем. Когда мы начали верить Богу чуть больше года назад на этом участке, который есть у нас в форт для нашего служения, я почувствовал, что Господь сказал мне, что Он дал это нам для того, чтобы мы могли расширяться и строиться. Вот что Он сказал нам. И когда Он послужил нам этим, я сразу же начал смотреть на другие здания, которые были на территории служения, и которые мы хотели приобрести и принести в служение. Там была телевизионная студия, которую мы могли использовать, и ее площадь была достаточно большой. Оказалось хорошим купить ее и построить ее, и одна из вещей, которые Господь сказал нам много лет назад, когда мы начали искать участок для нашего служения, Он сказал, «Я дам тебе список вещей, и ты должен хорошо разобраться в них, чтобы когда ты действительно увидишь свой участок физически, ты сразу узнал его, потому что ты уже записал все, что тебе нужно в этот список. Я уже описал это тебе». И одна из вещей, которые Он сказал, была следующей, «Это будет платформой, с которой ты будешь достигать народы». Вот что Господь сказал годы назад. Платформа с которой ты будешь достигать народа. И мы начали верить Богу об этом. И с того времени Он работал с нами, это поручение оставалось неизменным, но сейчас мы верим Богу, что Он сделает это через нашу церковь в Колорадо. И мы работаем там, и мы провозглашаем, что мы будем делать именно то, что Он призвал нас делать. Это будет платформа, с которой мы будем достигать народа. И Господь послужил нам этим словом, и я хочу найти это. Вот оно. Я не планировал говорить об этом, но в книге Неемии, восьмой главе, вся книга Неемии, это один большой строительный проект. Вот почему она так важна. Там многое говорит мне. Сейчас мы находимся в процессе покупок и строительства, и об этом говорится в этой книге. В сердце людей Божьих возникло желание отстроить город Божий, отстроить стены и так далее. И восьмой главе Неемии, во время этого строительного проекта, в четвертом стихе говорится, Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали. Я не буду сейчас читать другие стихи, но если вы посмотрите, вы увидите, что они сделали этот помост или платформу для того, чтобы он мог стоять перед собранием людей и провозглашать слово Господне, провозглашать слово Божье. Вот для чего они сделали эту платформу или возвышение. Вы понимаете, что это многое значит для Бога, когда его люди конкретно строят что-то для одной цели. И это было предназначено для того, чтобы проповедовать Слово Божье. И об этом же да. мы верим Богу в нашей церкви. И к этому мы идем. Этим мы занимаемся сейчас в процессе строительства. И это не платформа для Джереми или платформа для Сары. Это не платформа для человека. Это платформа для определенной цели. И цель в том... Да. Чтобы проповедовать Слово Божье, служить нашему поколению и другим по всему миру. Это платформа, с которой мы да. будем достигать народы. Да. Я верю, что Господь хочет сказать на этой передаче сегодня, что пришло время думать о народах да. в нашем разуме и в нашем сердце. Да. И что мы... Для семьи. Да. Что? Для семьи. Да. Для семьи. Вместе Конечно. брать народы и помещать да. их в свое сердце, да. давать, быть частью проекта Царства Божьего и думать о большем, чем о тех мелочах, которые мне нужны Верно. в моем маленьком мире. Я буду частью Верно. Царства Божьего и того, что да. Бог делает по всей и земле. есть то, что вы можете сделать как семья. Сеять как семья в определенный проект. Сеять во что-то, что происходит возле вас. Но также это может быть тем, что происходит по всему миру. И когда вы делаете это, открываются сердца ваших детей к пониманию. Происходит что-то большее, чем мой трехколесный велосипед. Что-то происходит в этом мире, и Бог призвал меня быть да. частью этого. И мы начали просить у Него народы. Мы знали об этом на протяжении многих да. лет, перед тем, как открыли эту церковь. Да. Это было давно в нашем сердце, что наша церковь будет поместной церковью с глобальным призванием. Поместной церковью с глобальным призванием. И это то, что делает наша церковь наследие, которую мы да. основали несколько лет назад. На самом деле это так. Это поместная церковь, но у нее глобальное предназначение. И эта церковь будет служить платформой, с которой мы будем достигать да. народы. Они... Мы должны начать думать о большом. Да. Мы должны начать думать о большом. Я не унижаю то, о чем вы верите. Некоторые из этих вещей все еще в нашем списке, и они да. пока не исполнились. Мы верим Богу об этих вещах в нашей жизни, и это хорошо. Нам нужно делать это. Но я призываю вас сегодня сделать то, что превосходит вас, и то, что вам нужно в вашей жизни. Я призываю вас позволить Господу начать вкладывать большое видение внутрь вас. Это как история, которую я рассказываю о наших детях да. в парке Диснея. Это было много лет назад. Мы стояли на параде, которая там проходит. Джесси была маленькой, и там все светится. Большие, маленькие огни. Все большое, все громкое, все яркое. И для маленькой девочки, которая попала туда вперед, Впервые это было слишком, и она спрятала свое лицо, просто уткнулась в мою грудь. Она ничего подобного раньше не видела, и внезапно Микки Маус подошел и начал танцевать возле нее. Что вы с этим сделаете? Вот двухлетняя девочка, а к ней подходит двухметровый Микки Маус. Это может испугать. Меня это не испугало. Она у меня на руках. Она видит то, что я вижу, но она еще не видит это так, как я это вижу. Меня это не пугает. Я знаю, что в костюме Микки Мауса находится обычный ученик колледжа. Я не боюсь, я вижу это по-другому. И для того, чтобы она видела то, как я это вижу, ей необходимо продолжать жить, продолжать расти, продолжать приобретать понимание. То же самое касается видения и масштабов Божьего плана для нашей жизни. Иногда они выглядят большими. Всегда они выглядят большими и всегда они выглядят больше, чем то, что мы можем сделать сами по себе. Есть люди, которые поняли, что Бог призвал их делать и какое влияние Он призвал их производить. И, возможно, это влияние по всему миру. Но они думают, это слишком далеко от того, где я есть. Это не для меня. И вместо того, чтобы бежать к этому с верой, они убегают от этого в страхе. Но пришло время для нас да. увидеть план Божий для нашей жизни. Не убегайте в страхе, бегите к Нему в вере. Бог принесет это вам, Он даст это вам. Да. Он поведет вас очень далеко. Верно? Если Он завел вас туда, где вы есть, Он может провести вас и дальше. Пришло время начать верить о большом. В этом доме мы верим о Большом. Наше время подошло к концу. Не уходите, мы вернемся через минуту. Пятница на передаче Победоносный голос верующего всегда день пожертвований. И я снова хочу прочитать вам из послания к Галатам, 6 глава, 6 стих, где говорится наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. А теперь десятый стих, который мы читали на этой неделе. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче, своим по вере, это пожертвование возможность сделать добро своим по вере. Если Господь побуждает вас быть частью этого служения, если вы услышали хорошее слово, то, что повлияло на вашу жизнь, вы можете отреагировать на него с верой сегодня. Обратитесь к Господу и скажите, как ты хочешь, чтобы я ответил на услышанное слово? Когда вы являетесь партнером с этим служением, когда вы делаете это с верой и вы сеете финансы, вы распространяете это слово по всему миру, и вы делаете так, что то же, что вошло в ваше сердце и повлияло на вашу жизнь, попадает в жизнь и сердца других людей по всему миру. И, партнеры, мы хотим поблагосоваться, Благодарить вас. Кеннет и Глория Копланд любят вас. Они ценят вас. Они молятся за вас. Потому что благодаря вам они способны проповедовать Слово Божье по всей земле. И благая весть Евангелия Иисуса изменила и изменяет судьбы людей. Повсюду. Вы часть этого. Вы большая часть этого. Если вы пропустили одну из передач последних двух недель, вы можете зайти на наш сайт kcm.org.ua и бесплатно посмотреть их там. Возвращайтесь к этим вещам. Сара, так важно то, что ты сказала, что если вы услышали что-то, это нужно слышать опять, верно? Да, снова и снова, повторение. Верно, повторение. Пусть Слово Божье войдет внутрь вас и гарантирую, что когда вы будете слушать его, вы будете думать, я вижу это впервые, я не услышал это, когда смотрел передачу. Необходимо, чтобы Слово Божье попадало внутрь вас, и я знаю, что оно будет благословением для вас. Помните, что ваша жизнь — это наследие, которое вы оставляете. И я хочу, чтобы вы помнили, чтобы вы воспитывали свою семью в Доме Веры и не смотрели на другие семьи, а ходили в той жизни, в которой Бог призвал вас жить. Спасибо за то, что смотрели нас на этой неделе. Не пропустите передачи на следующей неделе. Спасибо за то, что смотрели нас. До следующей встречи. И помните, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус, Иисус Господь.